с доходом. То есть мы никого не приносим жертву. Побеждают все. С нашей первой презентации мы говорим, каждый раз, когда мы презентуем эту возможность, мы говорим, что главный элемент номер один модели DAISY состоит в том, что все побеждают. Это наш главный коренной вот этот момент. Как... Мы хотим, чтобы это. Мы на пути к тому, чтобы был этой реальностью на С нами были лидеры сейчас. Мы их увидим в Дубае. Мы два дня просидели, проводили мастермайды. Вот они, мы, топ-лидеры со всего мира. Мы готовимся к февралю. Вот еще одна фотка. Все в конце нашего ивента с нашей командой продакшена. Я вам скажу, ребята, ивент в Дубае будет классный. Нам есть что анонсировать, вдохновляющие будут объявления о том, что ждет нас в Дубае в том числе. Поэтому не переключайте ваши каналы, нас ждут интересные изменения и обновления. Несколько новостей по поводу AI, Forex AI. 347% номер один за 8 месяцев. Первые 8 месяцев работы – 347%. Ничего такого на свете больше нет. Нигде, ни в какой отрасли. Это воплотившаяся мечта, ставшая реальностью. Крипто-AI баланс – уровень первый и второй. 70% – 100% и фондов движений, и для уровней 3, до 3 до 10, 70% этих фондов перешли на Форекс, и вы можете посмотреть отчеты в своем бэк-офисе. Вы можете хоть сейчас залогиниться в свой Daisy бэк офис кинуть там, кликнуть, вернее, там на фонды, посмотреть на свой аккаунт на Форексе, и если вы вкладывались в крипто-AI, то вы увидите, переведенный баланс и прибыли, которые уже сгенерированы благодаря работе AI. Вы это можете увидеть в вашем бэк-офисе. Так что все в вашей команде должны об этом знать. Вы сейчас сидите, а денежки капают. То есть Forex AI работает даже если вы включились в крипто AI. Большая доля ваших фондов сейчас приносит прибыль на Forex. Вы это можете видеть в отчетах по Форексу. Поэтому обязательно всем, кто присоединился через вас в организацию к Дейзи, расскажите им всем о том, что нужно залогиниться в свой Дейзи бэк и посмотреть, что там происходит. Это просто замечательно. Что еще замечательно? Мы перевели фонды в октябре. крипто AI Сейчас происходит, производит Настолько вдохновляющий прорывы, замечательные, то, что мы видим в середины октября по сегодняшний день. Анна Бекер, доктор Анна Бекер расскажет об этом чуть подробнее, поэтому будьте в Дубае! Там будут замечательные анонсы, особенно после того, как с нами поговорит сегодня доктор Анна Бекер. У нас в Дубае будет еще интереснее в феврале. Не упустите, не пропустите! А сейчас я передаю Анне слово, чтобы она поделилась с нами вдохновляющими новостями. Поговорим о декабре и о том, как эти новости окажут положительное влияние на ваш Дейзи бизнес. Анна, пожалуйста. Джерми, спасибо. Вы меня простите, голос немножечко потеряла, но ничего, постараюсь. Буду немножечко подхрипывать. Во-первых, я бы хотела... Я всегда благодарю сообщество за поддержку. Однако же в этот раз я хочу особенно поблагодарить Эдварда, Илью и Джереми за поддержку, потому что мы все-таки компания разработчик программного обеспечения, поэтому очень часто у нас есть трудности. И сроки – это вещь сложная, всегда ситуации бывают разные. Эдвард, я, Джереми всегда с нами готовы поддержать, готовы... донести до вас нужную информацию или, с другой стороны, нас поддержать всем необходимым. Поэтому, ребята, спасибо за то, что вы с нами сегодня. Я бы хотела поделиться с вами тем, что происходило с 15 октября. Как вы знаете, мы запустили в середине лета новый фреймворк, и к октябрю мы запустили версию 20, которая использовала данный фреймворк в крипте. Это была масштабная важная история, важные события для нас. Но раз уж мы ее до конца не протестировали, мы двигались очень осторожно. Переместили ваши средства на Forex AI, а крипта работала одновременно. Поэтому хочу с вами поделиться некоторыми результатами. Вот они. Сейчас поделюсь тремя важными вещами. Результаты в реальном времени. Посмотрите. На сегодняшний день, с 15 октября, 52% фондов по крипте. Вы еще это в бэк-офисе не увидите, потому что физически фонды переместились позже, чем мы начали торговать. Мы начали торговать с текущим капиталом в октябре. Однако вы можете наблюдать, что... Только 20%, чуть больше были восстановлены, не все 50%, потому что, конечно же, начали мы работать ранее. Хочу с вами поделиться текущей статистикой об улучшенной версии. Секундочку. Когда речь идет о новой версии... Как я уже объясняла, много раз, она включает в себя новый элемент, новый рэпер, так сказать, но, как инструмент распознавания активов, новая оболочка, которая позволяет нам понять, в каком положении мы находимся на рынке и как необходимо действовать в данном состоянии рынка. В сравнении с предыдущим подходом без этого слоя, без этой оболочки, мы видим, показатели растут в отношении прибыли, однако главное здесь нет, а главное то, что… Вот это соотношение win-loss. Вместе 41% мы получаем 66%. То есть из удачной трейды не 4 из 10, а 6 из 10. Что здорово. И худшая потеря с 18% упала, упала до 7. Что замечательно. И процент точности растет с 34%. То есть треть потенциала до 48%. Считай половина рынка. Потенциала рынка. Есть еще куда расти, разумеется. Однако же, сейчас мы находимся в положении, когда мы чувствуем себя гораздо комфортнее по каждому стратегическому решению. У нас уже много хороших планов во фреймворке, и мы чувствуем себя уверенно в его эффективности. И сортино, мой любимый показатель, показывает, насколько мы близки к абсолютной стабильности. Стабильность выросла в три раза по сравнению с предыдущими показателями. Вот, в принципе, в чем для нас главнейший показатель. Мы достигаем показателя сортино, который гораздо выше, чем раньше. Это ключевой для нас показатель стабильности работы модели. Для нас история, конечно, это замечательная. О том, как мы создаем реальный трейдинговый AI для финансового мира. Реальный трейдинговый AI. Это главный элемент, который сочетает простоту и сложность воедино. Как мы, преодолевая большое очень количество трудностей, наконец-то это сделали в Дубае. Мы бы хотели вам показать, опять же, рождение настоящего AI. И представить вам наши команды, которые работают не только в мире крипто, но работает работают с Форексом. Я знаю, что у вас много вопросов про Форекс. Не упустите, не пропустите ивент в Дубае, там мы ответим на все ваши вопросы. И увидите вы там ваучи и команду, и технологию, которую мы смогли собрать вместе. Также я бы хотела затронуть некоторые интересные моменты. Говоря о деталях трейдинга, я бы хотела показать вам последние результаты нашей любимой стратегии по Этериуму, по Эфиру и главные изменения, которые там произошли. Итак, октябрь 15 число. В дополнение к нашим стандартным стратегиям мы запустили также рыночные состояния состояние, вернее, оболочку, уровень состояния рынка, который показывает нам, в каком положении мы находимся на рынке. Как вы видите, мы делали некоторые шорты. Когда мы заметили, что рынок идет вверх, мы вышли в сторону тренда. И затем, когда мы увидели завершение тренда, произошел, соответственно, шорт. И опять же, это случилось дважды. И мы опять вышли из рынка после хорошей победы, хорошей прибыли. То есть вы видите, мы можем работать не только на локальных элементах ситуации. Мы также способны принимать во внимание более среднесрочные и долгосрочные события на рынке. Опять же, я сейчас на регулярной основе провожу лекции об алгоритмическом трейдинге. И в феврале мы, опять же, в свою очередь готовим очень впечатляющие объяснения, визуальные, содержательные о том, что такое трейдинговый AI, и как он работает, и что значит создать такой AI. Также я бы хотела поговорить об FTX. Мы все знаем, что, конечно, ситуация с FTX встряхнула рынок, и нас тоже встряхнула. Грустно видеть, когда компания, которой ты доверяешь, компания, на которой ты полагаешься, ну, как-то показывает себя не с лучшей стороны. Компания банкротилась. Вы вдруг узнаете печальную правду об отсутствии прозрачности и о злоупотреблении доверием инвесторов. К, нещ... к, счастью, к счастью, мы не были вовлечены в FTX. Мы вообще не имели понятия, что такое может случиться. К счастью, у нас не было фондов в FTX, но... Мне кажется, очень важно, мы поняли, очень важно обеспечивать стабильность для клиентов. Не только на стороне алгоритма, но также быть максимально аккуратным с точки зрения того, в каких рынках мы работаем, с какими биржами мы сотрудничаем и так далее. Поэтому наше главное решение состояло в том, что мы должны диверсифицироваться еще шире. Поэтому в дополнение к Форексу, в дополнение к крипто... Мы добавляем сейчас партнеров, членов команды, которые помогают нам работать на дополнительных рынках. Это облиги, это, это металлы, это сырье. Ну, традиционный набор. Это скорее более долгосрочный ход. Однако же для нас такого рода диверсификация является очень важным шагом, который обеспечивает для нас защиту от ну, вот такого рода, так сказать, Кульбитов рынка. Мы верим в развивающиеся рынки, мы верим в крипту, и мы видим активности очень положительной в крипто мире. И эти действия ну, совершают те организации, которые давно уже подтвердили то, что они заслуживают доверия. И мы продолжаем с ними работать, веря в крипторынок. Однако же вопрос успеха крипты — это вопрос... С времени, как всегда. Мы готовы принимать волатильность крипторынка. Мы не предполагаем, что эта волатильность как-то изменится. Мы работаем с рынком, и как вы уже могли наблюдать, 50% с октября, с 15 октября цифры хорошие, и мы ожидаем такие результаты поддерживать. Поэтому благодарю за ваше внимание, и Джереми, передаю тебе слово. Анна Спасибо большое, с большим уважением, благодарю. Хочу еще раз напомнить, самые вдохновляющие новости, которые мы можем услышать в Дейзи, это не столько даже результаты, а скорее положительное развитие, постоянное улучшение и постоянное улучшение AI, это главное. Да, награды, бонусы, заработки, прекрасно, отлично, но дело в том, что за этим стоит успехи эндетек. И у всех у нас есть доля в эндетек. Это прорыв, прорыв которого не было. Это беспрецедентный прорыв в области AI-трейдинга. 90% компаний, которые говорят, что они делают или используют такую штуку, на самом деле ничего такого не разрабатывают и на самом деле AI не используют. Они используют трейдинговых ботов. Которые действуют так же, как действуют люди-трейдеры. Да, и замечательные люди-трейдеры гении. Но видение Endotech, и то, что мы благодаря краудфандингу смогли разработать, это то, что мы создаем прорывные технологии в мире AI трейдинга. Эти технологии доступны миру по мере того, того, как мы расширяемся и растем на новые рынки. И у вас у всех есть доля в Endotech, есть доля в этом проекте. По моему мнению, нет ничего более вдохновляющего, чем знать то, что мы прошли наши взлеты и падения и продолжаем при этом двигаться вверх. Мы видели за последние 45 дней, как алгоритм работает с форексом Точно так же мы видим 50% плюс процентов результаты в, в, в крипте. Ребята. Конечный результат этой разработки будет настолько замечательным и сильным. И это случится буквально в ближайшие месяцы в ближайшие месяцы каждый участник Дейзи будет получать прибыль. Это просто офигенно проект, где каждый, каждый, каждый побеждает, выигрывает. Анна, спасибо вам за вашу работу, за вашу веру в наше сообщество. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Эдвард Илья, вы хотите что-то нам тоже рассказать? Анна, расскажите, пожалуйста, что сделал алгоритм... ...за пару дней буквально до FTX, да? Потому что алгоритм... Как ни странно, вот тут что-то нащупал, да? Расскажи, пожалуйста. Да, да, да. Алгоритм очень чувствительно стал к движениям рынка, и мы сейчас полагаемся на элементы того, что вот мы видим микро- и марко-структуры того, что происходит на рынке, и мы заметили, что рынок замедляется, и потом, конечно же, он повалился. Для нас, для алгоритма, это было сигналом, и если до этого мы гораздо медленнее замечали такого рода движения рынка, скорее более полагаясь на технические анализы, теперь мы полагаемся на состояние рынка, на микроструктуры, на все эти различные элементы, включая... Новости, Включая фундаментальные элементы новостного потока. Все это включилось в более масштабную историю, и система приняла решение о том, что делать, и мы развернули наше положение в шорт. Почему? Ну, вернее, пока, пока, да, вот, из лонга мы переразвернули в шорт. Мы очень рады, что система дошла до такого уровня точности. Да, есть куда расти, я уже говорила. Разработка еще не закончена. Наш план состоит в том, чтобы как бы, на Дубае вам окончательно снесло крышу. Мы, от, мы ожидаем, что к 15 февраля, вот, так сказать, мы уже это детище сможем выпустить. Наше большое командное детище. И мы только будем помогать ему становиться все более и более прибыльным для вас. Да. Понятно, что... Стопроцентную гарантию может дать только Бог-Творец, но мы гарантированы, мы, мы уверены в том, что мы делаем. И алгоритмы умеют работать в любом рынке, в любой рыночной системе. Это не криптотехнология, это не форекс-технология. Это технология, которая работает на любом рынке с высокой степенью волосильности, зная, как минимизировать риск и для вас выжимать ценность с максимальной чувствительностью к тому, что происходит на рынке. Распознавание активов — это наша новая оболочка, новая история, новый фреймворк, который мы применяем, Инструмент распознавания активов, который помогает понять, что происходит с активами в конкретный момент времени. Опять же, мы смотрим на микроструктуры, мы смотрим на паттерны, на ситуации, на новости о том, каково текущее состояние рынка. Как вы знаете, нам потребовалось немало времени на то, чтобы дойти до того состояния, в котором мы находимся сейчас. Это не то, что там раз-два я обчелся. Нет. Мы должны были собрать 150 элементов системы и обеспечить между ними взаимосвязь. Наши показатели на FTX – это доказательство того, что мы… Вернее, наша реакция в ситуации с FTX показывает, что система работает. Да, и впервые мы видим такого рода припыльный шорт-ход, да. Да-да-да-да-да-да-да, именно поэтому я хотел обратить ваше внимание на то, что произошло как алгоритм, как AI отреагировал на рынок. Это потрясающе. Еще раз, Анна, благодарю вас. Я знаю, что у нас много вдохновляющих новостей, но прежде хочу сказать еще кое-что а именно, если бы я мог что-то сейчас вам порекомендовать моим друзьям, я сказал, друзья, покупайте билет в Дубай, пока еще есть билеты. Потому что наши анонсы а, не оставят вас в замешательстве и двусмысленности, понимаете? Все станет ясно. Кто... Илья, да, ты хотел что-то сказать. Ну, не так много у нас времени, поэтому я лучше Джереми передам слово. слово пускай он расскажет о других важных новостях. Анна, спасибо. Итак, не забудьте залогиниться в ваш бэк-офис, если вы делали крипто-контрибушен. Если вы вкладывались в крипто, и вы увидите замечательные результаты в... И в Форексе, как сказал Эдвард, не пропустите ивент в Дубае, потому что нас ждут замечательные новости. Мы встряхнем индустрию. Этот ивент просто изменит вашу жизнь. Там будет два масштабнейших анонса. И у нас еще будет два бочка анонса по поводу самого ивента. Во-первых, дата, дата, дата поменялась на один денечек. То есть не 21-22 февраля, а 20. 21 февраля 23 года. Мы очень надеемся провести ивент в этом замечательном месте. Замечательный курортный комплекс у воды. Можно получить удовольствие, кайфануть, сходить в рестораны, там пару десятков сам по себе зал не был доступен просто на 21-22. Ну, большая арена там. Арена Мадинат. Мы собирались сделать на арене Кока-Кола, но, в общем, по разумным причинам мы решили, что лучше быть на арене Мадинат, на этом курортном комплексе, всем вместе, на кайфануть, вместе как-то задружиться, поработать. Мне кажется, лучше будет там. Заполним всю арену целиком, замечательно проведем время, поэтому не забывайте еще раз, дата изменилась, 20 -е, 21 -е февраля. Мы начнем в час дня по Дубаю 20 без опозданий. Поэтому поговорите с вашими лидерами. Если вы уже забронировали себе билет на самолет, возможно, придется немножечко перебронировать или перебронировать гостиницу. Эта арена находится буквально в 520 минутах от центра Тубая, поэтому если что вам не нужно перебронировать вашу гостиницу, вы замечательно сможете успеть. Конечно же. Сам по себе курортный комплект «Демерал Кастера» просто замечательный. Вы можете там остановиться. Мы будем вам рады, если вы будете именно там. Но есть локации поблизости, менее дорогие, поэтому вы сможете замечательно с нами провести два дня, независимо зависимости от того, какой гостиницы вы выберете. И, конечно же, новости замечательные нас ждут. Так здорово, когда лидеры собираются вместе, когда идеи и предложения собирается вместе. Наполеон Хилл назвал это силой мастер-майнда, которую мы, кстати, почувствовали в последние два дня. В частности, мы, собравшись вместе, поняли, что для каждого человека, кто приедет в Дубай, идея такая, если вы зарегистрируетесь, вы приехали на вид в Дубае, мы возьмем 100% всех доходов от продажи на первый день и переместим их на лайв, форекс трейдинг аккаунт и вы знаете какие у нас на форексе показатели 100 процентов наших продаж э, билетов за первый день отправиться на этот форекс трейдинг счет и прибыли до следующего ивента будут разделены между всеми всеми участниками представьте вот мы продадим сколько билетов на первый, подумайте сколько мы продадим билетов все эти деньги направляются на трейдинговый форекс аккаунт и на протяжении ближайших 365 дней прибыли будут разделены между участниками ивента. 300, сколько, 50 процентов. Представьте себе. Такого не было никогда вообще в истории всего. Такого не было никогда. Это абсолютно беспрецедентно. Вы заработаете деньги просто потому, что вы приехали, купили билет. Поздравляю! Более того, у вас еще будет и сложный процент на протяжении промежутка времени, и вы будете поддерживать Daisy ивенты по всему миру. Иными словами, мы хотим быть сообществом, мы хотим быть вместе. Мы хотим сделать то, что сделано никогда прежде не было. Ивент 20-21 февраля 2023 года в Дубае будет крупнейшим вообще импульсом, такой пусковой площадкой. Выхлоп, воздействие, результат от этого ивента приведет к тому, что в 2023 году у нас будет 1 миллион членов и 1 миллиард вкладов в наш проект в 2023 году. И, дорогие мои, главным образом мы дадим, мы выполним обещание и реализуем видение проекта DAISY, а именно проекта, где побеждают все с прибылью, долей в капитале и доходом. Сейчас я выключу экран, прежде чем мы продолжим к следующему слайду. И передам слово Эдварду и Илье, чтобы они еще раз донесли, насколько это важно сильно и то, какие замечательные возможности нас ждут в феврале. Эдвард, Илья, передаю вам слово, дорогие мои. Да, да. Да, это в индустрии не слыхано. Мы говорили с лидерами сегодня, вчера. Я лично очень рад. Вы знаете, что мы, в принципе, продали около 900 билетов. 900 билетов. И, как вы понимаете, количество мест ограничено. Ну Серьезно. Чтобы заполнить зал, сколько нам нужно заполнить? Сколько нам нужно мест, чтобы заполнить зал? 2200, если с випами вместе. То есть, больше, чем 2200 билетов, ну куда? Ребят, вы купили билет, и мы уже продали много билетов. То есть, уже там, осталось ну, там 1000 с хвостиком, да? И вы не просто приедете в Дубай, вы буквально получите деньги, вернувшись домой. За то, что вы съездили в Дубай. Ну, это совершенно беспрецедентно, серьезно, это не самых вообще радующих новостей. И это часть культуры Дейзи, понимаете? В этом идея наша. Мы не можем гарантировать, мы не можем быть на тысячу, как вы понимаете, стопроцентную гарантию дает только Господь Бог. Но тем не менее, мы считаем, что инструмент очень мощный. И опять же, дорогие мои, это не просто там что-то, что будет в светлом будущем. Нет, форекс трейдинг работает. Как сказал Джереми, каждый доллар от продаж билетов на первый день мы направим на специальный счет. И я думаю, что мы удвоим. Удвоим обязательно. Вернее, мы добавим столько же к этому счету. Со своей стороны. И я вот подумал сейчас, а если... А что мне открыть счет на этой неделе вообще, а? Ну, то есть... Э... А, слушайте, а чем мы ждем вообще? А давайте начнем трейдинг сейчас. Мы до ивента все удвоим. Да, а на ивенте мы покажем. Вот баланс счета. Пожалуйста. Да, да, чем мы ждем вообще? Возьмем все фонды, которые мы уже получили от продаж билетов. Мы... Положим их на счет, со своей стороны положим столько же, запустим трейдинговый аккаунт. И по мере того, как люди регистрируются на ивент, они будут видеть, что происходит каждую неделю, каждый месяц. И это будет все складываться, набиваться. Ребят, о чем мы вот вам рассказываем? да? Мы просто сделаем. Замечательная идея. Да. Как бы я хотел дублировать себя, купить кучу билетов, и чтобы все мои версии меня приехали. Вы поймите, вы только должны приехать на ивент. Мы отсканируем ваш, на регенерации ваш QR-код бумажника, вашего кошелька, кошелька, кошелька. И это вас присоединить к... Ко ивент. То есть вы можете купить 100 билетов как бы и воспользоваться возможность. Нет, вы должны приехать, отсканировать QR-код QR вашего кошелька на ивенте, и там вы тогда, получите, тогда вы получите вот эти вот выгоды. Понимаете, чтобы вы не злоупотребляли, так сказать. Да, да, да. И, конечно же, ну, приезжайте хотя бы на пару дней заранее. Февраль — это лучшее время в Дубае. Ну, это прекрасная страна, такой бархатный, но жаркий сезон. Ну, то есть лучшее время, лучшее время. Вообще Дубай вдохновляет, понимаете? И мне кажется, замечательно анонсировать вещи вообще в Дубае. Наша Форекс, команда, ребят, все, что вам нужно, будет там для вас. Да, да. Проект Liquid, который мы анонсируем. На плифте. Жидкое охлаждение. Мы лидерам сегодня сказали, в первый день, в первый день, типа после обеда в час дня, мы не в 9 утра начинаем, мы в час дня начинаем отдохнули, выспались, позавтракали. Начинаем в час дня после обеда сессии, 4 часа. И специальный ивент для лидеров попозже вечером. Те, кто в пуле ачиверов, достигаторов. Вот в этой четырехчасовой часовой сессии Будет введение. Вас введут! <свят> Познакомят с проектами, с, с партнерами проекта, да, и вы поразитесь, это будет замечательные, замечательные 4 часа. И с этого первого дня мы зажжем Олимпийский огонь, понимаете? И, кстати говоря, я хочу, чтобы все понимали, что нас ждут замечательные, замечательные. Замечательная история. У нас будет специальные специальные ранги Дейзи. И опять же, если мы делаем что-то особенное, мы делаем это как бы с душой. Мы будем специальные кольца дарить лидером, пейссеттером, у которого также, у которых есть также одна доля в пуле ачиверов, достигаторов Все станьте лидерами пейссеттерами поскорее, потому что история, которую вы слушаете, будет просто замечательной. В Дейзи также мы всегда, если делаем какие-то подарки, мы делаем это с душой. Настоящий подарок каждому человеку, который получает долю в пуле ачиверов. Вы выйдете на сцену. Я никогда в своей жизни не видел проекта, которые инвестируют столько денег, сколько мы инвестируем просто вот в такие награды, подарки. Почему? Потому что мы считаем, что главный, наиболее ценный элемент Дейзи это люди. Самая ценная составляющая проекта Дейзи это люди. Вы наиважнейший приоритет для нас в Дейзи. Дело в сообществе, дело в людях, дело в лидерстве. Поэтому, дорогие мои, нас ждет. Признание ваших достижений. Кстати говоря, о долях в пуле достигаторов, ачиверов. Мы только что 1 декабря по смарт-контрактам мы выплатили бонус ачьивер-пула 500 тысяч долларов на долю. То есть вы получаете долю в пуле ачиверов не только, вас на сцене чествуют, понимаете? Не только вы получаете... Прекрасное кольцо, награду, специально заказанное. Также мы выплачиваем, выплачиваем на долю 500 тысяч USDT. И мы видим, как этот пул растет. Представьте, вы выходите и говорите, я стану лидером Pace Setter. Я хочу получить свое кольцо дейзи Я хочу поделиться своей историей на сцене и... Вы сегодня новичок, и вы зарабатываете 3 доли в пуле достигаторов. Это значит, что вы лидер пейссеттер. Это значит, что у вас также заработок 15 тысяч долларов в месяц только благодаря одному этому бонусному пулу. Не упоминая вообще все остальные планы наград. Более 15 тысяч долларов в месяц, если у вас три доли в пуле достигаторов, и вы получаете награды на сцене, и вас чествуют. И вам также дарят специальное, изготовленное исключительно для этого мероприятия, кольцо. Изготовленное по специальному заказу. Пул достигаторов, пул билдеров, строителей. Супер! Мы видим, что наш темп, наш импульс, наше ускорение, а иными словами, моментум растет. Это замечательно! 137 долларов на долю. Столько много долей получают люди, которые только начинают работу в нашей организации. Новые пейсеттеры, которые запускают свой бизнес. Замечательные, вдохновляющие промо наши. И прежде чем мы продолжим, я хочу хочу попросить Илья, Илью и Дэниела включиться. Возможно, я что-то еще не недообъяснил, дорогие мои ребята. А мне кажется, замечательно ты все объяснил. Ну хорошо, хорошо. Я просто хотел быть уверен, что я ничего не напутал. Хорошо. И буквально мы буквально все это последнее придумали сейчас с лидерами. Вот буквально все это окончательно уже утвердили с нашими лидерами. То есть это все для нас тоже идеи новые и показатели новые. Только мы их получили. Да, да, да. Благодаря лидерам. Ну лидеры у нас, конечно, прекрасные. Мы вместе с ними, вместе с ними приходим к этим замечательным идеям. Да-да-да, Forex Momentum паки. Поздравляем сообщество 70 миллионов вкладов Forex AI. Замечательно. Не упоминая фонды, которые были переведены из скрипта. Мы близки к показателю в 100 миллионов. Замечательное достижение. Мы продолжим работу с паками Forex Momentum до того, как мы достигнем 100 миллионов вкладов. И... 100 миллионов суммы вкладов, конечно. И в декабре, в декабре, в ближайшие 3-5 дней, просто нужно, чтобы кодеры все допилили. Идея вот буквально на этой неделе появилась вместе с лидерами. Мы ее придумали, просто нужно кодерам допилить новая система смарт-контракта. Вернее, новый смарт-контракт нужно запустить. Но идея... Ребай неограниченная. Перепокупка ребай паков Forex Momentum. Вне зависимости от вашего уровня 5 и выше, 5 и выше, вы могли купить только один моментум пак. 90% вашего вклада отправляется в трейдинг для тестирования, разработки и заработка. Так вот, в течение декабря нет ограничений на то, сколько моментум паков вы можете перекупить. И... Это совершенно потрясающая возможность воспользоваться тем, что сейчас происходит в Форексе. И внести свой вклад в краудфандинговую модель. 90% этого вклада может быть использовано в трейдинге. Не один раз вы это можете сделать, а неограниченное количество раз вы это можете сделать в декабре. Это мощнейший анонс. Это возможность... С пайсета ресет, со всеми бонусными путалми, которые доступны сейчас. Этот моментум пак это продолжение, неограниченный ребай. Это замечательная возможность, которой нужно воспользоваться в декабре. Дек... Илья, я вижу, как ты рад тому, что я это обнови... объявил сейчас. Пожалуйста, расскажи ты тогда об этом поподробнее. Джереми, слушай, ну ты все объяснил? Я просто очень рад, потому что. Я вижу, я вижу, какую-то ценность приносит и заработок. Это запрос, который мы слышали много-много раз. Поэтому мы делаем это в ограниченное в окно времени до Рождества, в рождественские дни по католическому календарю. Если купили пятый уровень, вы можете купить неограниченное количество моментумов на пятом уровне. Конечно же, у каждого свой бюджет. Если вы не можете позволить купить пять моментов паков, вы можете купить два или три. Пожалуйста. Кто-то купит еще больше или кто-то купит моментум уровней более высокого уровня. Это, в принципе, здорово и для членов высокого уровня, и для аплайна, и для краудфандинга, для нашей миссии краудфандинга, потому что мы сможем гораздо быстрее достигать наших задач с этим промо. Мне кажется, это очень мощная история. И, как сказал Эдвард, я также очень благодарен всем лидерам, которые с нами просидели пару дней, проводили с нами мастер-майнды, мозговые штурмы, и вместе мы смогли прийти к замечательным идеям как раз вовремя, к Рождеству. Да-да-да, такой рождеский подарок такой от нас. Окей, okay, Forex, Forex Momentum Pack, неограниченные рибаи, Pacesetter Reset до 1 января. Замечательная возможность зарабатывать доли в пуле ачиверов. Как вы зарабатываете эту, эту долю? Ваш личный реферал должен стать Pacesetter. И вы зарабатываете в долю таким образом в пуле ачиверов-достигаторов. Если три стали Pacesetter, то вы получаете долю в лидерском пуле пейсеттеров. И, кроме этого, у вас также есть три доли в пуле достигаторов. То есть вы создали трех пейсеттеров после 5 апреля. Я не знаю, было ли лучшее время вообще работать с Дейси. У нас лучшие показатели вообще в индустрии. Бонус пул, все выплаты, все, о чем вы и мы только могли мечтать, поэтому вперед! Расскажите всем, запустите моментом в вашем daisy сообщество. Засим, наши слайды закончены! Я выключаю скриншер, опять же, дорогие мои. Знаете, заходите на told you so 2023. Told you so переводится с английского «Я ж тебе говорил». Рекомендую вам, конечно, приехать в Дубай пораньше, задержаться на пару дней, побыть там, познакомиться с вдохновляющими людьми и замечательно провести время. Курортный комплекс прекраснейший, где мы будем проводить ивент. Там есть все, что вам нужно. И главное, что все мы там будем. Команда, сообщество будем делиться будущим видением энергии. Дейзи вместе будет офигенно. Ну что сказать? Как-то мы раньше управились сегодня. У нас сегодня ужин с лидерами через буквально часик-полтора. Продолжим придумывать личные идеи. Да, да, да. Или смотрят, думают. А как лидеры вот приехали туда? Ну, во-первых, мы оплатили их рейсы бизнес-классом в Дубай. Их номера... В в гостинице VIP, э, еда, питание. Это топ-лидеры Дейзи. Ребят, если вы доходите до топ-уровня в Дейзи, вы являетесь частью чего-то более масштабного. В индустрии сейчас нет ничего более масштабного и более значимого, чем этот проект. Эти лидеры. Как они стали такими офигенными лидерами? Они квали... квалифицировать здоровыми в поле очиверов юни-левелом. Мы... Эдвард Илья... У вас было 8 долей в лидерском пуле. То есть, человек создал 24 пейсеттеров. Японские команды. Я вообще, они факторы, они просто, вернее, простите, фабрика, фабрика пейсеттеров. Они просто, знаете, с пылу с жару, так сказать, пейсеттеров просто выпускают. Понимаете? Как люди квалифицируются на такой ивент? С объемом unilevel, и они лидеры, которые просто, грубо говоря, своим примером все показывают. И не должен тебе быть суперзвездой, чтобы быть суперзвездой. А я имею в виду, что, как бы, грубо говоря, пейссеттерами не рождаются, пейсетерами становятся. Понимаете, каждый может расширять бизнес и быть успешным. Потому что речь идет о об организации, которая на 100% прозрачная и на 100% настоящая, дающая реальные результаты. Поэтому мы просим вас назначить свою задачу и свою цель на декабрь. Если вы еще не пейсеттер, пожалуйста, у нас сейчас просто нажата кнопка перезагрузки. Если у вас нет доли в поле ачиверов, бонус 5000 долларов в месяц пассивного дохода. Ребят, декабрь это идеальная возможность, чтобы войти и достигнуть этого, помочь кому-то стать пейсеттером и заработать долю в пуле ачиверов. Три доли. Станьте лидером пейсеттеров. Даже в пуле билдеров, строителей. тысячу долларов в месяц. Мне кажется, это не копейки, да? Во многих странах. У нас сегодня есть лидеры, которые в своих странах. Говорят о том, что люди там за 500 долларов в месяц работают 5 на 7, понимаете? Представь, ты зарабатываешь 1000 долларов в месяц просто вот бизнесом на стороне буквально. Ты удваиваешь свой месячный доход. Ты можешь сегодня пойти и заработать несколько долей. Если ты заработаешь 4 доли в пуле билдеров, ты удваиваешь свои доли до 8. Это... Тысяча, двести, триста долларов, которые ты заработал бы в этот месяц. Да, конечно, большие бонусные пулы, топ ранги, это классно. Но я вам говорю, ребята, мощнейший элемент истории DAYS в том, что у нас есть люди по всему миру, которые не просто зарабатывают пассивный доход, они зарабатывают лиш лишние пятьсот тысяч Полторы тысячи, две тысячи долларов и так далее. И так далее. 5 десять тысяч долларов. Просто типа на полставки. Будьте готовы с вашей организацией зарабатывать больше и быть на мероприятии в Дубае, на ивенте в Дубае. То, что сейчас происходит, это... Огромная возможность для всех нас сделать что-то особенное вместе. Кстати, вспомнил по поводу... На встрече с лидерами сегодня было. Большинство людей вообще не понимают, вообще не имеют ни малейшего понятия, что крипто был перемещен на Форекс. Зайдите, зайдите в бэк-офис, посмотрите, позвоните всем, расскажите. Пускай не залогинятся и посмотрят свой баланс по Форексу. И после этого Ну расскажите, что происходит. Пригласите их на ивент в Дубае. Люди упускают возможность. Да, да. Есть люди, которых вы, наверное, приглашали в Дейзи, они не логинились, наверное, давно в свой бэк-офис, они думали, как и многие другие проекты, типа там фигня какая-то, ага. Или думают, что да, ну там деньги куда-то потратил впустую, там обманули нас. Нет, слушайте, позвоните им, покажите им. Они ж не могут нам позвонить, как бы да. Мы до них тоже не дозвонимся. Понимаете, у нас есть только там цифровая комбинация кошелька. Нет, расскажите всему сообществу Дейзи 180 тысяч кошельков по всему миру. Пускай не слогин в свой бэк-офис и уверен, что происходит с их фондами. Не просто мы, типа, там, не, не загнулись. Нет! Мы реально просто на коне! Если вы в какой-то момент присоединились к Дейзи, вы побеждаете с нами вместе. Единственный способ узнать это, понять это, это на самом деле рассказать, рассказать по своей сети, по своему даулайну о том, что происходит. Что, завершаем, закругляемся? Да, да, да, встретимся через час на обед. Да, всем спасибо, всем спасибо, ребят. Обнимаю.